Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София. Мы продолжаем Black Zed нашего котика. Подождите, а если мы там пройдем чуть-чуть подальше, поглубже, мне прям интересно, что там. Опа! Опять целая карточка у нас получается. Еще одна. Дальше пройти нельзя, он не проходит. А тут что? Наверное, в Нью-Йорке только один человек без телевизора, и это я. Ах. Надо купить. Ну и ладно. Кому он нужен, в конце концов? Не будем расстраиваться. Так. Надо посмотреть еще в мусорке. Там точно ничего больше нету. Так, нам нужно вернуться к нашей официантке и порасспрашивать ее. Потому что мы взяли как бы бургер и ушли. Да! Получается, ну, я хотела пока готовиться бургер, как раз ее пораспрашивать. Но что-то пошло не так. А, один из этих упырей... Так, подождите, а мы вот, вот сюда вы вот заходили? А, он туда не заходит. Да. А, там один из упырей, то есть, получается, кто-то там мелкий вышел со стволом, попытался, ну, типа, застрелить этого нашего бомжика. Ну, там, типа, у него в пистолете не было пуль, поэтому просто тупо порвал, такой, типа, чпоньк. Ха -ха -ха -ха. Это наша тачка, я так понимаю, в которой мы можем сесть и уехать. Но это мы сделаем потом. Сначала нам нужно дойти до... А что это за странные разводы справа у нас? В закусочную у Сэма, да. У волчара стоит, смотрите -ка. Так. Ну, в закусочную. Вот. То есть, чтобы пройти в другой экран, оно должно, мы дойти, должны в упор дойти, чтобы там вот иконочка такая снизу справа вот вот так вот полностью загрузилась. Тогда мы перейдем, получается, в новую локацию. А, голос я постаралась сделать погромче. Музыку чуть-чуть потише. Мы идем. О, Левик идет. Какой-то гифт-шоп. А мы теперь сами, да, должны дойти до закусочной? Хорошо, я за. Я за, чтобы прогуляться. Вот это вот наша закусочная. Ну что ж, поболтаем. Так, что вы можете рассказать мне о Соне Дан? Увидимся, где может быть Бобби Ель. Джо Дан. А ну давай, Джо Дан, как бы в лоб. Поговорим еще о Джидане. А вы нашли тело, что вы помните, как Дан вел себя вне клуба, каким начальником был Дан. Так, а вы нашли тело, что вы помните, давайте так. Вы можете рассказать мне, как нашли тело Дана? Ну, я думала, там никого нет. Я убирала в зале каждое утро до того, как приходил мистер Дан. Так значит, у вас есть ключи от клуба? Да, конечно. На полу была окраска, и я решила, что проведу там все утро. А потом я увидела его. Он висел там, как игрушка над колыбелью. Думаю, я запаниковала. Когда я успокоилась, я вызвала полицию и ушла ждать на улицу. Простите, это все, что я могу сказать. Все в порядке. Если вспомните что-то еще, сообщите мне. А, Мэри Брина рассказала, рассказала полиции о смерти Дана. А каким начальником был Дан? Каким начальником был Джодан? Хорошим. Всегда платил вовремя, никогда не повышал голос, а когда я брала выходную, даже сам убирал в клубе. Ну, блин, ну вот этот картинка с, по... с повешением, она прям такая жутковатая, скажу я вам. Так, нормально, все видно, да. Как Джодан вел себя вне клуба? Я не знаю. Я всегда видела его в клубе или неподалеку. Это было его место. Думаю, его все любили. Спасибо, но я все еще не понимаю, почему он совершил самоубийство. У него были финансовые трудности, он был вдовцом, у него были проблемы с дочерью. Ну-ка давайте про финансовые трудности. Может, у него просто были проблемы с деньгами? А, я не знаю. Может. В клубе в последнее время было не так грязно, как раньше. Так, проблемы с дочерью? Я слышал, их отношения с дочерью не были идеальными. В самом деле, бедняга. У меня нет детей, но, наверное, это было нелегко. Да, ком был в два вдовцом, ну. Его жена умерла много лет назад. Может быть, он так и не смирился с утратой. Не знаю, наверное. А может и смирился. Это случилось очень давно. Я так понимаю, она вообще ничего не знает, да? Что-нибудь еще о том, как вы нашли тело Дана? Где может быть Бобби Ель? Что вы можете рассказать мне о Соне Дан? Ну, давайте еще что-нибудь. Вдруг она что-нибудь сейчас вспомнила. Вы можете вспомнить что-то еще о том, как нашли тело Дана? Боюсь, что нет. Мне больно об этом думать. Я понимаю, но нужно найти Бобби Еля. Что Камера угодно, продвинуть. любая деталь может оказаться важной. Я попробую. Так, хорошо, где может быть Бобби Ель? Не знаете, куда мог направиться Бобби Ель? Нет, откуда мне это знать? Он редко бывает в клубе, когда я убираю. Бобби, кажется, хороший парень, но я едва его знаю. Мэри Перенел едва знает Ель, да? Хорошо, а что вы можете рассказать про Джейка Остомбе? Это про Гориллу, да? А что скажете про Джейка Остембе? Кто? Кто это? Горилла. Крупный такой боксер. Друг Джодана. А, да. Я его почти не знаю. Мне не нравится, как он на меня смотрит. Хорошо. Так, о своей работе. Что вы можете рассказать о Соне? Что вы можете рассказать мне о Соне, Дан? Я почти ее не знаю, но она, кажется, умная девочка. Бедняжка. Едва знает свою, она практически никого не знает, да? Так, что вы рассказать о своей работе? Я могу спросить вас о работе. А... О какой? А, давно вы работаете в клубе? А что с вашей работой, так, в клубе? Давно вы работаете в клубе? Около четырех или пяти лет. Хотя, теперь я вряд ли смогу войти туда снова. Вам, наверное, очень тяжело, простите. Так, и про закусочную, что с вашей работой в закусочной? Расскажите о своей работе в закусочной. О, все прекрасно, отличное место. Хм. Мой босс. О, рад это слышать. А вы работаете где-то еще? А помимо клуба и закусочной у вас есть еще какая-то работа? Вряд ли, у меня хватило бы на нее времени. Хотя теперь я не уверена, что хочу работать в клубе. Вы наверняка хоть, хотите держаться подальше от клуба, я бы на вашем месте не уходил. Типа из клуба? Продолжать работать там дальше? Ну-ка, давайте выберем, вы наверняка хотите держаться подальше от клуба. Пожалуй, вам лучше не возвращаться в клуб, по крайней мере, какое-то время. Ради а. вашего же блага. Возможно, со временем станет легче. Спасибо. Джоуи тоже всегда так говорил. Может и так? Мэри... Я не знаю. Спасибо. Мэри называет Дана Джоуи. Ух ты, ух ты. А -а -а. Ну ладно, увидимся тогда. Э -э, прошу прощения. Кажется на этом пока все. Увидимся. У нас вам всегда рады. Всего доброго. Его доброго. Что-то что странное творится. А это не нашли боксер тут стоит? Ты кто? Ты кто такой? Ты что тут стоишь, подслушиваешь? Ну этот боксер, который чемпион. Ну-ка, давайте-ка подумаем. Задумались. У нас есть какие-то парочку улик. Кто? Так, кто выбросил мусор? Эспандер в мусор эспандер. Мэри называет Дана Джоуи Кто-то выбросил банку краски в мусор меня... Блин, ужасная картинка, отвратная просто У меня насчет самоубийства Дана Пипец У Мэри красивый и четкий почерк На шкафчике есть смазанная российская надпись Кому принадлежат отпечатки ног в клубе? На полу в клубе осталось пятно краски ну, там, в принципе, там же что-то красят, что-то делали на, на стенах, да, там. Ну, пока ни о чем. М Ладно, давайте возвращаться обратно, тогда садимся в тачку. Пока что идей никаких у меня нету. Вообще никаких. Нам нужно узнать, кто был в последнее время там. Ну, вот эти вот последние четверо. Кто, кто это... Кто это такие? Узнаем, кто были эти четверо. В принципе, среди них есть убийца. Причем там какой-то псих был со стволом. И скоро нам должен прилететь привет от носорога. Что пудово прилетит? Привет. Тем более мы уже все, все, все сказали его жене. Так. А тут, кстати, какая-то бумажка висит. Ну-ка. Во. А закрыт в связи с неожиданной кончиной Джозефа Эрдана. Частная служба для родных и близких пройдет в церковь того Фербуса в 5 -14 октября в 6.00. Ага То есть в 6 часов В церковь Можно съездить, просто посмотреть Что у тебя спасти, пес Так, если я зайду э, К этой самой, к Соне Интересно, меня в путь уже горело или нет Давайте попробуем зайти может быть, они нам еще что-то скажут? Не буду им мешать. А, то есть нет. Окей, хорошо. Ну тогда у нас остается только один вариант. Садимся в тачку и валим. Вариантов других нет. Потому что тут получается леса в самом клубе стоят, то есть они там что-то красили. Я бы предпочел желтый котелак, ну и так сойдет. Желтый котелак, ах ты! Сойдет, давай. Прыгай в тачку. Я бы предпочел желтый котелак, ну и так сойдет. И что-то ему не поедем никуда? Или ты, ты мне предлагаешь опять идти в закусочную и, до, и докопать несчастную женщину? Ты такой хмурый котик. А, он просто ушел куда-то туда и все. И не возвращается! Вернись! Где то там? Господи. Походу... Походу придется вернуться обратно. Или я что-то еще не нашла, не знаю. Ты кто такой? Волчар стоит. Смотрит. Подозрительный какой-то. Ну, давайте еще раз хорошо попробуем к этой самой сходить. А кто она у нас, получается? Это что за животное? Она корова? Теленок? Давайте еще раз попробуем. Хорошо, давайте. Привет, мистер Блэксет. Так, что-нибудь о том, как мы нашли тело? Вы можете вспомнить что-то еще о том, как нашли тело Дана? Я и в самом деле больше ничего не помню. Простите. Мне кажется, ты врешь. Э, прошу прощения. Кажется, на этом пока все. Увидимся. У нас вам всегда рады. Всего доброго. А что тогда надо сделать? Какая нынче дальше цель? Поехать в офис, посидеть, подумать. В церковь надо к шести часам. Вот опять он куда-то ушел и не возвращается. Вот все возвращается. Вот еще тут леса есть. Кстати, строительные. Так, ну. При, когда я вхожу туда, то есть он там не может просто вот ходить, что-то там осматривать, изучать. Я могу вот тут вот по городу гулять. Туда я войти не могу. Это что, это морж? Это был морж сейчас? Это мимо меня в морж прошел? Ладно, идем в клуб опять. Блин, может я что-то не нашла, что-то не увидела. Давайте подумаем с вами, что, что там может быть. У меня что-то как-то даже идей нету. Может, давал чары докопаться, слышь, Брат, ты что тут стоишь? Не, не докапывается, но ладно. Может, карта какая-нибудь тут есть, может быть, это, что-нибудь. Не-не-не. Давайте в этот самый блокнот. Так, ходящий да? Повесился на перекладине, играет на саксофоне. Элстоун Мэри Парнел Едва знакома с Елем Едва знакома с Соней Работает закусочная у Сэма На Той же улице, где клуб Нашла Тело Дана Вызвала полицию Убирается в клубе Уикли А, вот он, как наш Уикли выглядит Ха Работает в таблоиде Что новенького Вот он кто а это как-то это. Так, а индекс ничего. Окей, ладно, выходим. Тут тоже что-то как-то не тварь. Никуда не поедем с тобой. Туда он никуда не уходит. То есть нам еще опять снова в клуб надо, да? Тут ты тут ничего не видишь. Что еще не так? Ну вот как бы, да, вот строительные леса вам. То есть тут что-то красят, что-то делают. Вот краска. Упавшая. Тут какие-то еще вот Черные отпечатки, которые сюда ведут. Или я должна сделать какое-то заключение? Ну-ка. На полу в клубе осталось пяток краски. Подожди. Пятно краски. Кто-то выбросил банку краски в мусор. Так, на шкафчике есть смазанная российская надпись. Кто-то выбросил мусор из пандер. Ч нет-то? Нет. то нет что то не то, да? Так, ну-ка... Блядь, не то. Ну, тебя мучают, да. Блин. То есть я могу же что-то сделать или нет? Так. А подождите, если оно не сбрасывается, значит оно действительно как-то связано друг с другом, да? Например, вот так вот. Или как? На полу осталось пятно краски. Нет? Может быть, вот так? Ну тут слишком мало всего, мне кажется, это... Из этого нельзя ничего сделать. Может как-то вот так вот? Нет. же нет. Ну, ладно. Да тут нельзя ничего собрать. Вы попробовали, конечно. Подумали как-то это, ну, что-то нет. Потому что, ну, вот, как бы на полу отпечатки краски есть. вот, наверное, кто-то из этих вот дебилов как раз написали тут какую-то надпись вот эту вот. Вообще, я не втыкаю. А что делать-то, Но а? Ну, мы собрали кучу всяких улик. Ну-ка, давайте позвоним кому-нибудь, может. Комиссар полиции, ну давайте. Смирнову позвоним. Посмотрим, что нам скажет Смирнов. Может, мы ему, может, мы обменяемся информацией какой-нибудь. Это опять я. В общем, я работаю на дочь Джодана. Ясно. Спасибо, Джон. Но все равно не понимаю. Есть признаки преступления? Так, у Дана не было причин убивать себя. Бобби Бейл, пор, бейл пропал в тот стиль. Дан, никто не видел его ученика Бобби Еля. Тренер парня повесился за пару недель до его главного боя. Он наверняка заливает свое горе в какой-нибудь дыре. Так... Вы мне поможете? Как бы то ни было, боюсь, мне нечего рассказать. И вам, похоже, тоже нечего. Но, если что-то узнаете, дайте знать. Все долго? Я помог вам решить ту маленькую проблему, когда убили Наталью. И мы договорились никогда об этом не говорить. Счастливо, Джон. Всегда рад. Эх! Не говорят со мной. Ну ладно. Кому-то надо приварить сюда железный пруд. Ничего себе. Так, я тем временем... Он ничего не записал, поэтому я продолжаю поиски. <музык> вот я снова нажала на российскую запись, а он попытался взломать. <музык> Заперто. Но настоящий детектив не выходит из дома без... Иногда даже самому опытному детективу приходится вернуться домой за отмычками. Да Чуть попозже мы это сделаем. Поищем еще кое-что. Если что, я вернусь к этому. Короче, все. Я решила возвращаться обратно за отмычками. Ты поедешь за отмычками? Вернуться в контору за отмычками. Все, поехали. Возвращаемся в контору. Злой поехал. Бля. Её, сейчас мы заберем отмычки. Взломаем в бокс. Все, боксы читаю Коробку взломаем Ой, нам уже кто-то звонит Сейчас быстренько посмотрим Что, как, зачем, почему ну, Сколько уже... А, нормально, нормально Пока нормально Я, наверное, бродил где-то минут 10 Нашла окно Везде потыкалась Не успели Ну, бывает Все, клади друг Надеюсь, это был не клиент. Хотя, скорее всего, какая-нибудь реклама. Или еще хуже. Группа поддержки ветеранов войны. Да. Хм. Ха. Я был уверен, что оставил отмычки на столе. Кошар, у тебя со зрением плоховато, мне кажется. А, или это просто камера такая? Так, ну сейчас будем, походу, пьесы тут искать все подряд. Уже что-то он. Так, кар... фоточку давайте посмотрим. Что если единственное, что еще держит тебя на плаву, одновременно не дает тебе двигаться дальше. Бу -бу -бу -бу. Дать помнить. Еще рано говорить прощай, и она все равно не услышит. Вы не готовы забыть Наталью! О, божечки-кошечки! Что же ты сделал, чтобы стать символом тысячелетней культуры? Дальний родственник. Так, фотография была перевернута, наверное, надо было за... О! А, отлично, забираем. Еще, горочка, хера себе, носорог! Сайрус Купер! Я так чувствую, мы уже так неплохо набрали. Так, пойдем дальше смотреть. Ух ты, ой-ой-ой-ой-ой. Давайте осмотрим нашу Иногда машину. Да, я также печатаю на не отчеты, которые никто не читает. И счета, которые никто не оплачивает. Как и всякий детектив, я люблю выпить. Я притворяюсь, что пью. Давайте я притворяюсь, не Совет надо. Ответ начинающим детективам. Притворяйтесь, что у вас проблемы с алкоголем. Клиенты обожают стереотипы. По правде говоря, текилы я чищу от мычки. Более того, я как раз закончил их чистить, когда ко мне ввалился этот носорог. Наверное, мы их смахнули во время драки. Это типа намек под диван заглянуть, да? Ну-ка. Не, правда, у тебя, мне кажется, какие-то проблемы с со... отличные снимки хрена ж себе! Это она так тебя соблазняла? А! а ничего себе! Интересно, бы носорог пустить его в ход. Да кто знает, в таком состоянии она вообще что угодно способна. Комиссар полиции? Дона Блэксет? Дона Блэксет? Это кто? Ну-ка, давай-ка позвоним и наберем? Дона Блэкс это кто? Дочь? Жена? Если жена, надо перевернуть фотографию ту это, как ее там Наталья? Да. Привет, Рэй! Привет! А Дочь! Да. Угадай, я уже дал тебе подсказку. Я знаю твое имя, значит... Значит, значит, он... а, не знаю. Может, я Морали? знаю твое имя, потому что мы родственники? скусил Рэй Дядь. поздравляю И что я получу? Хм. а что ты хочешь я хочу хочу пистолет бах бах бах бах его заслужил написать бах бах бах бах бах бах бах бах Светак прощаются с дядей. Ой, люблю тебя, дядя Джон. А теперь надевай куртку. Мы опаздываем. Так нечестно! Какой сюрприз! Как дела? Привет, Дона. Бах-бах-бах! Не могу забыть на ну, этом. не могу забыть на этом четко. Я скажешь? все еще не смирился. Потерпи, Джон. Время лечит. Да уж, тут не поспоришь. Слушай, нам пора бежать. Я скоро тебе перезвоню, хорошо? Прости. Само собой. Только Зато вот ещё что. Рей, скорее, нам пора. Ты нашла работу? Ты нашла себе работу. Нашла. Вожу туристов в Санта-Фе. Ладно, мне правда пора. Пока, Джон. Пока, дядя Джон. Бах-бах-бах! Ну. Зато мы узнали немного о личном наталью надо забыть так мы, мы можем перевернуть и фотографию уже нет жаль жаль жаль так значит если встречаем наталью то забываем ее эту сигарету курил комиссар полиции смирнов а это он овчара Судя по тому, как он ее затушил, он очень нервничал. Прекрасный запах, а вкус еще лучше. Смирнов принес бутылку в благодарность за одну услугу. Услугу, за которую полицейский никогда не должен брать плату. О, карчик! Вот так вот. Случайно повернулись и оп! И оп! Карточка. Так, у нас, по идее, под диваном, да, нам сделали легкий намек, что у нас под диван смахнулось все вот это, вот от отмычки. В смысле, другой рукой доставай. Другой удобней. ляк на пузо и доставай. Или ты двигать собрался? Ну, двигать окей. Сейчас, погоди, я тебе помогу. В смысле... Большинству детективов спокойнее, когда в кармане есть пистолет. О! Я же предпочитаю... Вообще оружие. С ними точно меньше проблем. Достижение. Давайте там звонят. Подождите, подождите, не вешайте. Я трубку, подождите, бегу, бегу, бегу. Бе Беру трубку. Где тебя носит, Джон? Я думал, ты работаешь. Так, я просто делаю свою работу. я, Эй, я просто делаю свою работу. Следующая остановка, дом Бобби Еля. Ладно, только постарайся быть пообщительней. Ты хреново себя показал, и Соня теперь сомневается насчет тебя. Ну, это не мои проблемы, это ее. Нам, для нас главное сделать работу, разгадать всю эту тайну. Мы же детективы, мы же прям умнички. А тут у нас что? Сейчас флэшбеки начнутся. Да ёма, какой суровый котяра Суровый гадиара, ну погнали. А уйти? Пошли. Сейчас мне бы хотелось, чтобы в тот день я не нашел отмычки. Может, тогда я не вернулся бы в клуб, потому что после этого разверся ад. Эй, hey, даже интересно стало, что что там произошло такого. Мы сейчас должны взломать ящик. По идее, заглянуть туда нам еще было бы хорошо попасть в церковь на похороны. По идее, я. Yeah. Мне кажется, эта маленькая иконка справа недовольна мной, я почему-то не удивлена этим поворотом. Дом Боби Еле был по пути, и я решил заглянуть туда с отмычками. А, то есть клуб пораньше. Потом. Ты решил пораньше, окей. То есть вместо того, чтобы поехать в клуб взломать шкафчик, ты решил сразу в к Елю их всех Сунешь с Джейком все тут уже осмотрели без толку. А и okay. это сложно, подождите, подождите. Так. Во. Но хорошему детективу наверняка повезет. Пока на это не похоже, но... Ох! <Слышка> так, тихо, тихо, тихо! Ладно, я нажимаю! Я Когда а? тебя так бьют, то понимаешь... А нет, нет, <Слышка> <Слышка> <Слышка> <Слышка> <Слышка> <Слышка> <Слышка> Стоит быть благодарным и... Подожди, а в смысле меня вырубили? Не поняла? <связь> Ладно, сейчас еще раз, сейчас вот, еще раз. Кого я обманываю? Когда тебя так бьют, то понимаешь. <связь> Кироч? Так, так, так. Опять Давно ты. Давно не виделись. Ты впрямь это сделал? Ты разрушил мою жизнь. Ты сам ее Поверь. Ты за это заплатишь. Раз уж мой напарник отруби... Чертов котяра. А ты думал, я хищник? А ты травоядная. Молодец, Кольберт. Ну что, сейчас будет весело. Давай так. За каждый неверный ответ я буду бить тебя дубинкой. Ну Пойдем? давай. Ты не умеешь ей пользоваться? А, да ты ударить как следует не можешь. Разве нет? Неверный ответ. Нас убьют. А? Первый. Нет, второй вопрос. Какого черта ты тут делаешь? В смысле? Ну-ка, кошать чуть-чуть. Смотрим. А... Цветуёчек. Клевер? Он что, ирландец? Четырехлистный клевер – это типа на удачу, на счастье. Он картошник, скорее всего. Там жить масти везде. Наверняка шишка вскочит. И все? Ну серьезно, какого черта ты тут делаешь? Ты не собирался меня бить, ты ирландец? У тебя ирландские корни? Я работаю на ирландца, как и мой приятель Колберт. Фамилия Олири наверняка тебя о чем-то говорит, верно? Бук, который Эсмонт работает... Олири. Каждый в Нью-Йорке наверняка слышал о самом богатом букмекере города. После всех этих событий я решил, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Ответ неверный. Ах. Но я ошибся. Зато узнали чуть больше. Продолжаем наше общение. Следующий Итак, вопрос. Так, на чем мы остановились? Какого черта ты тут делаешь? Так, продолжаем. А, Ящу Боби Еля. Я знаю Колберта и его жену. Кто его Колберт и их жена? Я знаю твоего друга Колберта и его жену. Теперь он тебя оскорбляет. Ладно, он твой. Ладно, теперь твоя Получи очередь. достижение верно верный ответ. А, а я позвоню боссу. Чёрт. Кажется, я нарвалась. Ты пожалеешь о том, как поступил со мной? Да я знаю. С самого начала это знали. Десман, мы тут поймали детектива, который что-то разнюхивал дома у Бобби Еля. Да, его наняла дочка Дана. Целостей сохранности? То есть, как это? Меня бьют. Да, само собой. Сделаем. Колберт, хватит его избивать. Какая жалость. А мы только начали ладить. Люди Оллери охраняют квартиру Еля. Уже интересненько, интересненько, что ж тут это. Намечается. Да? А, может быть, он просрал это самое, бабки, и поэтому -по свалил? А его... А Ель? Ель это наш это самый боксер, да? Которого мы, мы ищем, получается. Сейчас мы откроем и я, я выдвину свою версию Секундочку О, там записочка какая-то еще лежит Сейчас мы к подойдем Так а, Сейчас, Джодан а, Бобби Ель Это как раз, да, пес наш? Да-да-да, Бобби Ель мы... У него же ведь получается Дома сидели а, Братаны Эсмонда Десмонда, господи. Десмонда Уллери. И у людей вот как раз охватяют квартиру Еле. Мне туда пока нельзя. То есть... Может быть, он где-то просрался? Ель. За это убили и... Этого самого... Как его? Дана? Повесили. Может быть, за долги какие-нибудь? Как вариант. Спасибо, детектив. Вас всегда оставляют письма на полу. Не знаю, я. Что такое? Че? Это это обручение на кольцо моей матери, на котором было написано имя Сони, может быть? Вы знаете. Где оно было? Я не знаю. Отец носил его на мизинце после ее смерти. Видимо, не всегда. Вы узнаете, что случилось? Постараюсь. Но меня беспокоит кое-что другое. Не связано ли это. С убийством Дана, с я, с убийством Данны, исчезновением Бобиеля. Со смертью вашего отца и исчезновением Бобби Еля. О, о боже. Да. Возможно. Так, а что тебя смутило в этом всем? Скажи-ка мне, пожалуйста, подруга. Что такое? Хорошее, ровное сердцебиение. Дальше что-то надо увидеть. Ну, она же тоже хищник, получается, да? Большие, живые глаза. Выглядит отдохнувший. Или она не слишком оплакивала отца, или отлично управляется с макияжем. Холодно, как лед? Ты думаешь, она психопат? Что это? О! Что за? В чем дело? Кто-то фотографирует с крыши. Вы уверены? Пойду проверю. Вспышки, да. Там были вспышки. Для кого же эта веревка, Мис Дан? Уикли. его Уикли. <звук> Хватай! <звук> успела, Какого успела вообще нажать. Что <звук> здесь делаешь? Ты <Тохарёк. звук> Эй, смотри! Это же кесади. <смех> Морж? Все-таки там был, тут моржи ходят. Не заговаривай зубы, жалкий маленький. Может обсудим это за стаканчиком мороженого, Джон? Как старые добрые времена. <смех> как ты сюда забрался? Ты пасть будешь открывать? Не хочу, чтобы тебя кто-то видел. Ага. Но идея неплохая, пускай такая остается. Ну кольцо мы знаем, от кого кольцо и чей почерк на конверте. Я так думаю, это вот как раз уборщица в, через конверт вернула кольцо Дана. У каждого у каждого богового существа есть дар, что-то, что делает его уникальной личностью и хорошим другом. Маленький вонючка Уикли не исключение. Что бы он ни творил, на него просто невозможно долго злиться. Этот шейк с бурбоном просто чудесен. Хочешь попробовать? Ты же знаешь, я не люблю молоко. Ну и зря. Итак, Джо Дан повесился и оставил свой клуб дочери. Так что теперь она первая в истории хозяйка боксерского клуба. Наверное. Мне кажется, Дан не убивал себя. Что? У тебя есть подозреваемый? Зацепки? Нет, это просто догадка, хотя... Я не знаю, кто это сделал. Это был мужчина, это была женщина. Я не знаю, кто это сделал. Я пока не вычислил убийцу. Мне кажется, его дочь замешана в этом. И похеру на все это. На самом деле не так важно. Это просто догадки. Последний пенни я бы на них не ставил. У меня есть и другие подозреваемые, например, букмекер О'Лири. Десмонт О'Лири? Да. Тот самый О'Лири, который встречался с Селен Мур, любимицей всей Америки? Какая женщина. А еще есть тот Морш. Кто он? Да ладно. Ты не знаешь Фрэнка Кэссиди, президента ассоциации боксерских менеджеров? Ого! А еще он агент Стоуна, соперника Бобби Еля. А ведь у него Кстати. мог быть мотив, да? А ведь он может что-то знать о смерти Дана, верно? Я решил попросить Уикли разузнать побольше о Кэссиди. Почему? А, лучше знать, чем-нибудь нужно найти достоверную информацию о Кэссиди. Нужно найти достоверную информацию. Уикли был прав. У Кэссиди вполне мог быть мотив для убийства Дана. К тому же Уикли вечно сует свой длинный нос куда не требуется. Чем дальше он будет от клуба, тем лучше. Но с Уикли никогда не знаешь, какой выбрать подход. Дать ему прямое поручение или осторожно намекнуть. Намек. Возможно, ты прав насчет Кэссиди. Но разговорить его будет непросто. Похоже, он крепкий орешек. Такое сможет провернуть только въедливый и умелый сыщик. Жаль, что у меня совсем нет времени. Ты счастливчик, Джон Блэксет. Почему же? Перед тобой въедливый сыщик, который так тебе нужен. Харок. Ну конечно, отличная идея. И как я мог забыть о тебе? А, ерунда. Но за тобой будет должок. Скажи, Сони Дан что легендарный журналист из Words News хочет взять у нее интервью. Уикли, я тебя умоляю. Что ж, иначе прощай, кэссиди Ай, я скажу, Соня, что ты за ней шпионишь. Ты же знаешь, что есть и третий вариант. Я предложу Соне засудить тебя за то, что ты за ней шпионил. Ты этого не сделаешь. Ха, уверен? Ладно, сдаюсь. Ибо нефиг, шантажировать у меня тут начал. Я тоже умею. Не пальцем деланные, знаете ли. Можем тут что-нибудь навертеть вам по полной программе. Устроить сладкую жизнь. Не, а чё, правда? Хрюк, это, это, хрюк. Ну что, правда? Харюк, это ты харюк. Был кто-то на крыше? <звы> Ложная тревога. Никого. Должно быть, померещилось. Детектив с галлюцинациями. Везет мне сегодня. Ну да, у нее и так мнение обо мне не очень. Подожди, а что у нее там за карточки? Дан вел досье на персонал и клиентов клуба. Имена, адреса и дата рождения. До свидания, так, лекарчики с информацией о сотрудниках. Мисс Дан, можно задать вам пару вопросов? Если это поможет найти Еле, конечно. Так, давай чуть ее опять включим свое. А, уже ничего нет. окей. А пока достаточно отношения с отцом. Что тут а, забыл этот Морш Кэссиди? Так, ну давайте про Маржаса. сейчас. Я включим. видел, как вы спорили с типом по имени Кэссиди, что ему было нужно. Помните обои, который должен состояться, чтобы спасти клуб? Кэссиди, менеджер Стоуна, нынешнего чемпиона, соперника Боби. Если Боби не объявится, он потеряет деньги. Может, не так уж и много, но вполне достаточно. Нашли что-нибудь интересное в документах? Нет. На поиске требуется время. Уверена, вы это знаете. Так, да знаем, конечно. Нашли что-нибудь интересное в документах. Нет. У них достаточно глина. На поиске дух. требуется время. Уверена, вы это знаете. Да слышь ты, ну казан, ну поговори со мной еще. Я хотела узнать про твои отношения с отцом. Я вижу сейф еще. Я бы заглянул в этот сейф. Подскажите комбинацию? Я бы с удовольствием, но.. Это была дата маминого рождения, но я ее уже пробовала. Неверный пароль. Вот сейфы это не день рождения жены Дана. Счастливая семья. Там еще наверху что-то. Улик достаточно для дедукции. Сейчас сделаем, сейчас все сделаем, сейчас найдем. Сейчас мы еще вот тут чуть-чуть походим. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. И закончим как раз на дедукции. Да? Блин, что Очень много времени прошло. Ладно, давай. Быстро. Две. Так, ну погнали. Что? Обручальное кольцо жены Дана... Вот, вот, вот, вот, вот. Сейчас. Блядь, нет, не то. Не то, не то, не то, не то. Назад, назад. Так. Обручальное кольцо. У Мэри красивый почерк. В смысле? Так. Мэри положила в конверт обручальное кольцо и написала на нем Соня Дан. Но откуда вообще она взяла кольцо? В смысле? Тебе же ведь Соня сказал, что отец ее носил на мизинцы. Да. Хорошо, пора пошли дальше. Так, где? Так. Вот это вот. Кольцо клавер положила в Мэри. Вот. Хм. Мэри Парнелл и Джодан были парой. Мэри и Данн встречались, да! Еще дедукция? Давай! Так, Мэри и Дан встречались. Кстати, код от сейфа это не день рождения Данны. Хм. Что если код сейфа день рождения Мэри? Опа! Да еще одна детоксандра вообще. Ребята, подождите, хорошо. Сейчас мы все, все. Пошло, пошло. Чувствуешь, как полетело прям? Так. Так, так, так. Что тут еще? Возможно, камера операции... Сыт даст... Так, Мэри. Ну и как бы это тогда получается не самоубийство, да? Нет? А -а -а. Это, конечно, да. А, -а, -а, а! Так, на полу осталось пятно краски. Возможно, комбинация, кстати, это рождение Мэри. Среди российской насыпи, на столе лежат карточки. А, может быть, она на столе есть, кстати. Это же сотрудница она, получается. Хм. Hmm. Который может быть в кабинет сейф записан на карточке на столе Данна. Нашли что-нибудь. боли да нет! Документах? Нет, на поиске требуется время. Уверена, вы это знаете. Мне кажется, эта сучка связана со, со смертью отца. И вот день рождения Мэри. За неделю до того самого дня. Недавний день рождения Мэри. Хорошо, сейчас мы откроем сейф. Верус случайный кабинет, пароль день рождения Мэри. Дата рождения Сони. Мэри. Причем не Сони, а Мэри. Да! У них действительно были не очень отношения. По ходу пьесы. Верный пароль! Страховой полис предпринимателя. Завещание Джозефа Рана. Вы открыли сейф? Да. И вам стоит на это взглянуть. Скажите, что там написано. Хорошо. Думаю, это может помочь расследованию, мистер детектив. Он все оставил мне. И пару боксерских наград и сувениров Бобби Елю. Не верю. Не верю. Думаете, Бобби Лею читает? Поздравляю, вам повезло. Каким числом оно датировано? Спасибо за информацию. Ну-ка. Каким числом оно датировано? Оно написано четыре года назад. Вскоре после моего переезда в Баффало. Так. Думаете, Бобби Лею Как вы думаете, Бобби Ель читал его до исчезновения? Возможно. Так, спасибо за информацию. Ладно, спасибо. Так, еще. Там еще ствол лежит. И деньги. Хм. Вот уж не думал, что у Дана может быть пистолет. Несколько баксов, сущие гроши. И деньги. Ага. Ну и все, в принципе, больше ничего тут нету. Тут вот у нас, получается, награды висят. Тут больше ничего. Ну, все, надо заканчивать, короче говоря, на этом моменте. все заканчиваю. Мы молодцы, мы сделали хороший ход. И, в принципе, нам в следующей серии нужно пройти в закусочную к нашей Мэри. И уже хорошенечко с ней потолковать по поводу там, их отношений с Даном.